Российские корабли прошли точку невозврата на пути к Черному морю. Российские десантные корабли прошли пролив Дарданеллы, это означает, что они наверняка направляются в Черное море. Поход судов в МФРФ вызывает тревогу у западных экспертов, пишет французский портал Naval News. Известный аналитик, специалист по военно-морской технике Сатан в своей статье называет точкой невозврата маневр больших десантных кораблей, АБДК, России. Сатан утверждает, что шесть российских судов направляются в Черное море и расценивает это как новую фазу наращивания военной мощи вокруг Украины. В отряд из шести ЭБДК Северного и Балтийского флотов вошли суда проекта 775, Георгий Победоносец, Оленегорский Горняк, Королев, Минск и Калининград, а также новый корабль проекта 11711 Петр Моргунов. Ранее они прибыли в Средиземноморье для участия в масштабных военно-морских маневрах. Однако западные наблюдатели заподозрили, что у них может быть другая миссия. Выйдя из-под завесы учений, шесть десантных кораблей России сейчас плывут в Черное море, возможно, для проведения операции на Украине, рассуждает Сатан. Первая тройка российских десантных кораблей, способных перевозить войска, тяжелую технику и грузы, накануне вошла в пролив Дарданеллы. А затем направились в мраморное море к Босфору. Они прошли точку невозврата в путешествии к Черному морю и, возможно, Украине, утверждает автор статьи. Узкие водные пути Босфор и Дарданеллы соединяют Средиземное и Черное море. Из-за правил судоходства корабли не могут здесь разворачиваться, объясняет Сатан. Вход в эти проливы полагает эксперт, якобы устраняет двусмысленность, связанную с миссией российских кораблей. Сатан отмечает, что поход в Черное море займет у отряда Эбдока России несколько дней. Первыми путь преодолеют Минск, Королев и Калининград, затем проследуют Петр Моргунов, Георгий Победоносец и Оленегорский горняк. Позже по информации Хаи. Сатана в Черное море направится подводная лодка проекта 636,3 Варшавянкаб 237 ростов на Дону. Стоит добавить, что, несмотря на панические предположения и зловещие прогнозы западных экспертов, нет никаких оснований полагать, что российские десантные корабли замышляют недоброе в отношении Украины. ВМФ России, и об этом было объявлено заранее, проводит масштабные учения, в котором задействованы силы разных флотов. Маневры об этом тоже сообщалось открыто охватывают разные регионы, включая Средиземное, Северное, Охотское море, северо-восточную часть Атлантического океана и Тихий океан. Поэтому гораздо логичнее было бы предположить, что передвижение группировки российских десантных кораблей – часть запланированных учений. Однако западные СМИ и военные эксперты предпочитают иные, куда более шокирующие, версии и продолжают нагнетать и без того напряженную ситуацию. Всем спасибо за просмотр.